на меня стоит ну позвони сейчас проверим какой у тебя на меня он стоит что просто гудки а ну, я не люблю вот эту всю музыку, Алло, Дим, я перезвоню